Пришла. Я очень захотела выиграть и поторопила события. Вы бы выиграли без меня. А? Ни за что! Видела бы ты мое лицо, когда тебя не было! Как мертвец была. Да не скажешь на я чемпион мира во всемирно известной карточной игре для слов, магиаслы. И сегодня победа точно будет нашей. Оцените нашу командную работу, выработанную на картах. Но ведь для участия нужно как минимум пятеро участников. Заурядные персонажи массовки никогда не дерутся в одиночку. Кравши обязан выполнить условия пари. Ты больше никогда не подойдешь ни ко мне, ни к моим друзьям и не заговоришь с нами. Кот, соберись! А следующий его учить буду я. Видишь, таков порядок. Что за дела? Так нечестно! Чем больше опыта, тем лучше убиваешь. Ну как вам? Хорошо сказано? Похоже, что нет. Так вот ты где? А... Может ли... Этот человек... Погоди, может ли он быть твоим другом? Так и есть. Чего? Так у тебя... И правда... И есть друг? Ты иногда рассказывал о нем, Но я... Думала, он воображаемый. Что... Позвольте, моя жена сильно ворочается во сне. Ну вот, волосы развязались. Наверное, тяжело спать с распущенными. Она еще исползла с нашего матроса. Так ее может продуть. Так она заболеет. Надо сейчас же решить этот вопрос. Все вперед! Да заткнись, ты уже, креветка. Сколько ни кричи, быстрее, он все равно не явится. Опять в туалете! Я победил. Вы что, там с тех самых пор сидели? Но это еще не конец. Хочется, конечно, отдаться радости победы, но близится новая битва. Сможет хватит об этом? Сюда! Как твой первый раз? <связывая> Кажется, вы правда сильно устали. Но, но ничего не поделаешь. <связывая> Они называются подергиванием. Говорят, такое происходит, происходит, происходит, когда ты занимаешься на слишком красивый, удобную позицию для сна. Понятно. Думала, ему сон извращенный приснился. Ничего подобного! А, ты проснулся? Ясно. Какая жалость. Ну, тогда... Качайтесь дальше. Не будем вам мешать. Добавьтесь. Не теряйте. Он просто взял и ушел. А что? А предложение? Сколько хочешь, напиши. Типа, давай ко мне. Ага, какая жалость. Что это такое? Тоя! Смотри! Они во что-то превращаются! Чего? <связать> Эй, Ты куда уставился, Тоя? Только не это! Не смотри! Тоя, отвернись, однако! Я смотри! смен ВЕТРА! Шах и мат. Ой. Прости, я правда ненарочно. Я хотел остановиться, не ударив, но ты сам налетел. Возникли технические неполадки, просим не переключаться. Но если ты не сможешь говорить, то как же нам общаться? У нас не возникнет проблем. Да? Что? Нам с тобой будет достаточно чтения по губам. Танака, а ты в курсе, какая именно часть твоего тела закрыта маской? Хочешь познакомиться при таких обстоятельствах. Но прошу, позаботьтесь обо мне. Отключите меня! Что? Нужно спешить домой, готовиться к вечеринке! Не распаляйся, мама, тебе еще анализы. Сдавать. Да что ты такое Несешь Казуя привел домой настоящую здоровую горячую красавицу. Здоровую, горячую красавицу? Вы можете поверить, Казуя, наш Казуя? Я и хочу стать как дает. ты, совершенно невзрачным дает. и незаметным. Случайно привлекаешь? Случайно привлекаешь? Сам того не хочешь, но выделяешься. Мачка, ты что ли? Есть один хрен. Он. Квартиру у я... меня снимает. Иногда хату и номиту иногда жрем вместе. Че, офигеть! Нормальные отношения между владельцем и съемщиком редкость что ли? А я же обыкновенный рабочий. Крастая, наверное! Я бы его пришпорила. Посмотреть бы на филатуры, них, когда они меня увидят. Понимаю, почему сложно объяснить это леди. Точно. Не думаю, что женщины обсуждали бы такое в своем кругу. Это верно. Ну ладно, что есть, то есть. Что?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 Серьезно? Ты ведь занимаешься наукой. Не стыдно тебя? С ориентированием тут явно большие проблемы! Два шага или два метра? Хоть единицу измерения дайте! Но почему ты не мог подыграть? Это подло! Я вернулся. Можешь идти домой, Каюки? И вот, маленький подарок. Спасибо. Нам может казаться слегка позорным, что он поверил, что мы его не узнали. Но для Гештобара, учитывая его работу, это было лучшим решением. Кем ты себя возомнил? Никогда не возвращайся, идиот!